Мой брат. Удивительное приключение белки и Диона. Гениально. Меня подожди. Ару. Просто ору. Поехали. Поехали, поехали. Сэр, вы оставили Друзья, я могу сделать вот так. Подожди, стой, стой, стой. А, ты хочешь наверх? Поехали! Вот и проблема решена. Ясно, понятно все. Ты тяжелая слишком. Спасибо! Спасибо! Это я еще тяжелая, да? Угу, угу. Садись, садись. Вообще садись. уже. Берега покутают. Смотрю по карте, как ты ко мне приближаешься. Да, видишь, как у меня всё туда-сюда трясется. Стрелке плохо. Я примерно понимаю, откуда ты приедешь. Ну да. Ясно. Решил под конец. Музыка такая Понимаю, посмотреть. Ясно. Что у нее происходит? Просто ясно. Просто пиздец. Там просто е раз в сутки можно доить. Ща я е подаю. Это такая картина, я не могу. Просто что с тобой. Ч? Я думала, 369. Ты что? Ты ещё из тиски её Это такая картина, просто пиздец! Боже мой! Король. Король Корове было, наверное, очень больно. Я лечу на тебя. Видал? Подожди, как ты оказалась не в машине. <свес> <свес> у тебя тоже так баг дросс <свес> Ты это видел, да? Я это видел, да Давай прям тут Я разворачиваюсь, короче А, у тебя стол все-таки лес? <свес> угу. Медведь! Так. Ой, блять! Твою мать! Я посрался То он не умирает Мрис, сука, ты меня... Напугал. Бедрило. Ай, бля. Охренеть, там у тебя. Вс? Да. Уп, баный вот рот, и мясо мне надо. Пиздец, я бы осрался. Загружай мясо там в этот. Фух. Это удача, я считаю. Я аж подпрыгнул. Пиздец. Ну, ты летаешь. <laughs> что с тобой? Кайф. Я, конечно, все понимаю. Но... Да. Мне кажется, свинки не очень приятны. Отпусти его, от... от... Отпусти их. Смотри, Ладно. берешь? Ладно. себе душа, это ювелирная работа. Я говорю, там просто пиксели надо искать. Просто мне вот твою мать! Ой! Так, сука, иди сюда, Ща. Вот, я говорю, то что это же его срался. Он со спины подожди. Да, да, да, да. Хочу со спины. Теперь ты меня понимаешь. Теперь ты меня понимаешь, да? Что за маньяк ДБД? Медведь. БР. Да, так будет называться следующее. БР. Да. А ебать, тут еще можно ряд поставить. Короче, нужно в лесу просто что-то делать, и они сами приходят. Они сами приехали, приедут. Приеду, да. Тусь мы под дверью, сейчас, ждём открытого магазина. Боя. Пискотека. Да, Дам-дам. Пиздец, что это такое? Все, припьём. О, -о, -о, о Да, поехали в гудро. <свеч> <Скач. свеч> Откройте дверь, пожалуйста. Нам Нужно с тобой 3 мясо. минуты ждать. <свеч> Целый багажник. Свежее мясо, не завернутое. Просто вот мы свежее возили мясо, Свежее мясо, свежее <да. свеч> мясо вообще должны выйти и сказать а ну-ка мы рубили музыку свою <свот> <свот> 6 утра там 6.30. <свот> <свот> ну видимо им плевать <свот> такую музыку нужно вот так вот делать да <свот> да <свот> <свот> <свот> понимаю, понимаю. Два и банько, все блядь. А как иначе? Сука. вот <реш> ты просыпаешься, всем в на работу вставать. Ты видишь это вот из окна под эту музыку, блядь. Просто пиздец такой... М -м -м, ладно, пойду дальше спать. Какая работа, блядь? Да такого? нет, это другие мысли, типа, о, пора дурку вызывать. Да-да, пора мне, блядь, суициднуться просто. О, самый дроп пошел, смотри. Роо. Блядь. Ещё в одинаковой форме, блядь, как будто какой-то секты. Мягкие, блядь, бережки. Непонятно какое мясо чуть-чуть. Грациозный прыжок просто. Да-да. Птица счастья полетела, да. Лесники. О, смотри, открытие сейчас через. Празднуем открытие. Да подай, 360. Давай, давай. Смотри, мой, у меня 360 выходит. Надо ну, да, одновременно и так, и там делать прям. О. Да, да, у меня тоже. Ладно, какие-то БД, пойдем.